всем привет сегодня посмотрим на еще одну игру э, под ubuntu но ну, она доступна не только под ubuntu короче под linux наверное и под windows тоже есть. сейчас посмотрим мы ее установим точнее я ее установлю запущу а потом попробую скачать исходники и собрать так как эта игра open source и свободно то есть вы можете применить свои опять-таки навыки программирования вот либо разобраться ну как устроен код либо как использовать к примеру библиотеку sdl очень много игр э, написаны на sdl и скорее всего я сделаю пару видосов по sdl я с sdl не работал но думаю придется немного поработать так вот что нам надо сделать? Ну, перейдем на Download. <coughs> так, что мы здесь видим? Мы видим э, исходники в архиве, да, походу 24 мегабайта. Дальше дата. Ну, это данные, это всяким звуки, э, музыка, картинки, почти гих. Э, и как собирать? Так, так, ладно, это нам пока не надо. Мы пока установим. И посмотрим, что это за игра. Ну... Я думаю, вы знаете, что такое ЮФО А если вы не знаете, вы много потеряли потому что, потому что очень, очень такая Ну, не то что культовая, но очень многие в нее играли Особенно, чтобы прочувствовать весь дух Надо поиграть самые первые там, версии ЮФО, там подводная угроза, это вторая часть А первая часть, не помню и этих ЮФО очень много разных. Там игр 5.6 точно есть. Ну, платных, там с классной графикой и, и, и всем остальным. Так что, ну, сама суть игры в чем? Есть пришельцы, не пролетают, захватывают там города. И надо этих пришельцев убивать. Вот. Есть даже несколько книг по этой серии. По-моему, даже так и называется. YouFo неизвестная угроза или что-нибудь такое вот книга. Короче, короче, довольно э, игра довольно интересна. Ну, книга тоже. Так, что у нас тут есть? Ну, я устанавливаю под Ubuntu. Также есть э, бинарники под Windows. Также, что это такое, я не знаю. <связывая> ну, и вот общий для Debian, да. А для других. А для других. А для других берете и собираете. Вот так вот. Так, пока устанавливается. А устанавливается что-то оно долго. Я, наверное, нажму на паузу. Или, наверное, посмотрим пока, как тут собрать. Так, сборка расписана под Linux. Это Debian, SUSI, Windows, Mac, Solaris и FreeBSD. Есть. Значит, значит, значит нужно скачать. Так, getting the source, получить эти исходники. Хорошо. Что нам нужно? Нам нужен gcc, C++, zlib, SDL, make утилита. Да, давайте мы пока это все и установим, да? Пока у нас устанавливается игра, мы зайдем в синаптик. Синаптик очень как раз нужен что такое что то а что то что то заняло процесс а что могло занять еще раз но я не до конца прочитал что написано Ой, ой, -ой не так так да кто то а я наверное под суду а зачем я под судо начал устанавливать непонятно потому что я скопировал Ладно, придется, придется ждать. Тогда, наверное, сделаем вот так вот. Получим исходники. Так, вот, скопируем вот вот это. Короче, я сейчас это все сделаю, а потом продолжим. Короче, я установку прервал. Была очень низкая скорость. И, ну, что-то тут по утрам у меня скорость не очень либо там сервер и я решил выкачать э, исходники что собственно я говоря и сделал и выкачивались они тоже немало но но теперь мы можем приступить к сборке соответственно я попробую собрать ну покажу как я это все проходил ну, первым делом где мы мы на были э, были были были были были были вот здесь download да? дальше кликаем сюда Compile the source э, сборка ресурса, э, ну исходника тут написано что нам надо но это мы сразу можем не устанавливать к примеру вот я клацаю сюда э, Расписана э, э, сборка ресурсов под ubuntu э, дальше Дальше, дальше. А, ну, исходники, исходники, понятное дело. Вот вы по этой кнопке кликаете, и вот они на гитхабе лежат. Либо на весь репозиторий, либо только мастер. Но я выкачивал весь репозиторий. Не знаю зачем, но выкачивал. Дальше, смотрите. Вот непосредственно установка. Что нужно сделать? А нужно просто покопировать все эти судом и установить все, что нужно. Вот. Соответственно, соответственно, у меня большая часть, скорее всего, установлена, поэтому, поэтому проблем не должно быть. То есть, можно особо не заморачиваться. Берем и копируем. Есть. Вот, ну, что-то не было установлено. То есть, таким образом, можно, как вы видите, сразу несколько библиотек, пакетов установить за раз. Так, дальше, ну я особо читать там не буду. Я просто буду копировать копировать и устанавливать но часто вроде скорость поднялась повыше стало, э, повыше так игра мы знаем написано на си плюс плюсе ну наверное еще что нибудь там используется какие-то скрипты по любому какие-то скриптовые языки не знаю разбираться не буду но что такое так, некоторые не могут быть потому что э, нестабильные unstable distribution. Ладно, ну, может, без них обойдемся. Так, э, а что тут нестабильно? либо э, если вы используете. Хотите типа 2.5. Да не, не особо. Так, ладно. Что только что было? было вот мне ми... а это у меня было зачем я это делал не ⁇ е-мое не знаю ладно но ну это а, установка на opengl а, библиотек так это сделал <coughs> теперь теперь что что надо сделать а, по ходу по ходу по ходу сейчас посмотрим так, ну, говорит говорит какой-нибудь э, какие-то зависимости, что ли. Что-то я не понял. Ну, ладно, давайте. Ага, sudo aptget. Так, sudo apt-get install и devs. Есть. И значит, значит, значит, депс это какие-то зависимости по ходу. А, наверное, их, наверное, не надо было. Но я, я делаю все вот так вот подряд. Так. Давайте попробуем. Копим. Кеннот, кеннот нету. Короче, тогда нету, так нету. Так, давайте теперь соберем. Что тут есть? Ну, мы видим CMake э, и конфигур. Ну, как правило, да, всегда, если есть конфигур, то нам надо сконфигурить. А, просто вызвать э, вот это а Дальше, дальше идет конфигурация. И что-то тут не нашло. Докси жена не нашло, ну, вряд ли он нам надо. А, а не найден SDL, интересно интересно давайте воспользуемся воспользуемся синаптиком а что sdl вроде же он устанавливался сейчас сейчас поищем sdl <coughs> потому что это точно надо так лип sdl image есть надо все что связано с дел установить вот миксер дальше дальше нет я по-моему где-то устанавливал это все чё оно тут не установила не знаю так это тоже sound ну по-любому sound надо и это я думаю тоже надо так вроде бы все что с дэвом а вот я sdl а это sdl2 мне вот это все не надо походу ладно а, а, миксер не нашел и ttf ttf это по моему шрифты да у нас липс DL. tt вот да короче я здесь походу лишнего накликал но ничего страшного так сейчас установится и продолжим Итак, установилось. Эм, что нам надо делать дальше? Давайте я еще раз э, сконфигурирую. Вот, по SDL все нашло. А, а, не наш... Ну, Doxygen точно не надо. Это генерация документации по исходным кодам. Короче, вроде... Опа, опа, о, опа. Пико Model. Pico Model не нашло. Это что такое? Такие вещи, конечно же, лучше сразу искать в синаптике по имени сейчас попробуем аж уберем интересно пико модел а если пико пико пико либо пико не понятно что это наверное надо гуглить ладно сейчас попробуем собрать команду make вызовем ну, вроде бы пошла, а сейчас гугланем, что такое пиком модел, так not фаунд, ага, ага. Это у нас Это у нас не понял. Вот, походу, это... надо его собирать и устанавливать, наверное. Это непосредственно какая-то, видимо, библиотека ага, для загрузки 3D каких-то моделей. Ну ладно, ну сборка вроде идет. <клёх> Блин, надо было запустить в несколько потоков, то есть мейку можно указать. А, По-моему, там make j5 вот типа j5 да это мы указываем чтобы э, сборка грубо говоря проводилась пятью потоками э, вот вот j так make in сейчас можно посмотреть так можно даже вроде как установить опцию по умолчанию ну короче короче это все не надо это я отвлекаюсь давайте еще посмотрим что у нас тут есть вот у нас инструкция по сборке есть пока это все собирается дальше что нам говорит надо языки собрать надо карты собрать надо что-то еще сделать потом еще что-то и потом аж можно запустить Дальше какой-то UFO радиант опционально, чтобы была возможность создавать карты, нужно, короче, я карты не буду создавать, это точно. Дальше установка этого UFO, наверное, мы это делать не будем. Известные проблемы и решения, если черный скрипт, то что-то типа такого надо сделать. Также можно собрать Debian пакет. Ну, потому что э, мы что кликнули, что я здесь кликнул, я здесь где-то в этом кликнул, что под Debian. Также вы под свою операционную, если она есть, можете собрать. А, Но ну, сейчас посмотрим, ну, все ли у нас получится. Дальше, что тут есть, смотрите, здесь внизу, э, везде, а, вот документацию можно сгенерить. Дальше, документацию можно сгенерить вот, вот такую, которая валяется вот-вот тут-то. Ага, это, это, это, это, я понял, это документация по исходному коду для того, чтобы вы могли, если захотите что-то добавлять, что-то добавлять, то могли сюда залезть и почитать, и почитать файлы, ну давайте файлы, где у нас тут файлы, клиент, короче не буду отвлекаться потом, дальше. Внешние ссылки. Домашняя страница, репозиторий какой-то, какие-то дефайны для операционных систем, макросы. Дальше какой-то кодинг Help, то, что должно помогать в кодировании. DevMaster, GameDev. А, ну я так понимаю, это просто ссылки, которые ну, ресурсы, которые могут вам помочь. То есть что-то по OpenGL, по разработке игр. Дальше какие-то уроки. OpenGL уроки. Coding туториал и все такое. Ну, с этим, я думаю, вы ознакомитесь сами. То есть ссылку на вот это будет в описании. Так, домашняя страница нам не надо. Что у нас там со сборкой? Ну, сборка пока идет. Значит, чтобы не отвлекать не отнимайте ваше время ставлю на паузу да я на всякий случай пока идет сборка все таки установил pico модель. что я сделал я вот сюда и зашел github ufo и и вот вот этот пико модель склонировал его дальше дальше он был склонирован и здесь был только автоген конфига не было соответственно я запустил вот автоген. После автогена конфигур, после конфигура make, а после make, sudo make install. И установил эту библиотеку. На всякий случай, да, чтобы, чтобы, чтобы чтобы было. Ничего страшного, потом, если надо будет, удалю. А, а что у нас тут находится? Это какой-то сишный код для загрузки, для загрузки, как здесь было написано, 3D meshes. Ну, типа моделей каких-то. Meshes, meshes, meshes мешес, короче. Поддержка форматов 3DS, ASE, Light Wave. И, и все, да? Был написан как часть GTK Radiant проекта для Q3 MAP2. И лицензия BSD. То есть никто ни за что не отвечает, если вдруг что-то поломается. Вот. Ну и никто, ничем, ни, никто никому ничего не должен. Так, ладно, пока идет сборка, опять ставлю на паузу. Итак, вроде собрала, вроде собрала. Так, дальше нам говорят, соберите карту. Давайте make, а нет, языки, length. Make length. Оп, оп, оп, есть, ничего себе, давайте make maps. И чё? А, ну и после этого еще вот это, наверное. Апдейты какие-то надо выполнить. Хотя, мне кажется, если их не выполнить, то ничего страшного не будет. Опачки! Предупреждение! Надо было прочитать. Компилирование э -э -э -э всех карт может занять очень немало времени. Даже на современных быстрых машинах и сейчас я слышу как начали работать вентиляторы ⁇ елки палки я бы сказал блин и что делать ну походу делать нечего будем ждать так я решил прервать это дело потому что наверное реально будет долго а говорят вот здесь пишут что то лучше ты сделай вот так вот. Возьми, да и скачай все эти карты. Зачем тебе их собирать? Вот, но. Ну, прикольно, кстати, что эти карты собираются. Да, собираются. Короче, вот они сейчас. Э вы также можете... А, ну это я так понимаю, не надо мне делать. Короче, сейчас это все добро скачается. Смотрите, сколько карт. А, а у меня было собрано только сколько раз. Вторая начала собираться. Я представляю, сколько времени потратилось бы. А карт здесь немало. Ничего себе. А, так, давайте посмотрим... Юфо. Вот он Юфо наш. Вот он собранный бинарник. Соответственно, сейчас карты скачаются. И запустим. И думаю, на этом все. И вы сможете. Ну, на самом деле, это вещь хорошая, когда есть игры с открытым, открытые игры, ну, с открытым исходным кодом. А, то есть, можно исследовать, как использовать тот же SDL, как, испо как работают основные циклы, как то, как все. То есть, очень а, неплохо можно получить опыта в этом всем. В этом всем. Так, так, так, так, так, клиент. Клиент. Рендерер какой-то корона чё за корона тут корона используется наверно нет но но сишь си файлики а я вижу сишную реализацию а, да да короче здесь такая смесь ну ничего страшного проект то есть и в проект играют вот. Так, что у нас? Карты скачались? Да, да, что такое? Нет, представляете. Так, басса. Ну, давайте зайдем в бейс карты. Ого! Ого! Да, тут их немало. И они, они какой-то формат BSP. Ничего не понятно. Из чего они компилируются, тоже было бы интересно. Так, модели. Модели MD2. МД2, ладно. Искусственный интеллект. Опа, опа. А искусственный интеллект у нас здесь. луа скрипты. Окей. А солдаты. Солдаты. Хорошо. Что у нас тут еще можно посмотреть? А можно еще... Ну, звуки, звуки, звуки в ОГГ музыка в ОГГ, медиа это там шрифты все ттф уже вроде шрифт ну да карты карты понятно где исходники карта мне интересно ну это надо было наверное смотреть тогда когда я запускал сборку там по сборке на, по любому какие-то пути были наверное короче о, все скачалось. Ну, давайте запустим Юфо. Как бы здесь в конце пишут, что вот, ну, можешь попробовать запустить. Давайте. Юфо. Опачки. Что мы видим? Мы видим, что игра собрана. Как вы видели, полностью с нуля. Мы. Ну, не мы. Я ее собрал. Но я не думаю, что у вас будут проблемы. Так, русский язык выставили звук все равно вы не услышите не пишет так и давайте давайте давайте давайте рассмотрите не не надо давайте какую-нибудь а пусть компания будет так новая компания сторона люди рекруты 16 солдат 15 ученых 15 рабочих 8 пилотов кредитов сколько это миллион триста сложность норма Минимальная удовлетворенность государства 30%. То есть, если ниже упадет да, доволь, ну, довольство, скажем так, то тогда вы проиграете. Можно в долг деньги брать. Так, Это сценарий военного противостояния вторжения Ю. Игрок принимает на себя командование силами фаланкс, противостоящими инопланетной угрозе от лица всего человечества. Кстати, шрифты надо будет отсюда под... под подскопировать, скажем так, интересные шрифты. Компания доступна с несколькими уровнями сложности. Короче, это понятное дело. Давайте попробуем сыграть. То, что оно собралось, хорошо, и то, что оно запустилось, тоже хорошо. Но было бы хорошо, если бы оно еще и мы дошли бы до ну до игры непосредственно да? тут тут расписано что на самом деле происходит происходит атаки на какие-то города инопланетяне прилетают негодяи. и почему-то они все время нападают возможно это наша проблема человечества что мы хотим чтобы на нас всегда кто-то нападал ведь мог уже прилететь мирные инопланетяне и не знаю там хлеба привести. ну чего-нибудь такого а мы им чего-нибудь другого вот ну и черный экран. Неужели это та проблема, о которой говорили? Хм. Я вижу черный экран. Что видите вы? А, во, не, я нажал Escape. Во. И все нормально. Так, Первым делом, что надо де сделать? Первым делом надо выбрать место нашей базы. Первой базы. И, наверное, выберем где-то вот тут. Не, лучше, наверное, вот тут. Короче, там несколько баз можно будет строить. Так, штаб-квартира построить. Вот, несколько баз можно будет строить. И вот так вот выглядит база есть модули в основном это там жилые какие-то модули то есть на некоторых короче на одной базе нельзя построить насколько я помню все прям постройки вот потому что потому что что это такое? изолятор есть это у нас какие-то ангар она подписывает вот радар Ангары, это у нас жилые помещения. Потому что, смотрите, на базе есть какие-то, можно строить, к примеру, научные базы. То есть там жилые помещения и типа, типа лаборатории, да, исследования. Вот. Исследования нужны для того, чтобы исследовать. Мы можем захватывать пришельцев и их исследовать. Соответственно, исследовать новые там аптечки и все такое. Также мы можем захватывать технологии. Ну, пришельцы приземлились, например. Мы их убили, убили и захватили какой-нибудь, ну что-нибудь, короче, что там можно, какое-то оружие. Соответственно, каким пользоваться мы не знаем. Для этого должны быть исследователи. Вот вторую базу можно построить, на которой будут инженеры. Потому что чтобы что-то производить, должны быть инженеры, вот. И соответственно потом надо будет как-то это все между собой э пересылать и все такое. Короче, игра довольно-таки интересная. И последний раз я запускал это лет N назад, вот этот проект. И я смотрю, что он очень сильно уже изменился, совсем, совсем другой е все. Так, вот мы стоим на паузе. Смотрите есть текущее время есть баланс кредитов. и давайте ускорим время ускорим время для того чтобы хотя бы хоть какие-то э, пришельцы вот смотрите наши радары засекли НЛО. что можно сделать можно сделать можно отправить наш перехватчик соответственно на первых этапах игры нет улетел но у нас слабенькие радары слабенькие перехватчики вот еще один давайте выбираем и вот у нас всего лишь один самолет вот а со временем пришельцы ну то есть они где-то летят знаете нападают на город какой-то на город давай опа опа опа сбили теперь мы можем нет, теперь мы можем отправить отправить экспедицию. Вот, смотрите, экспедиция жар птица. Жар птица ⁇ это наш экспедиционный корабль. Вот вся фишка в том, что мы летаем, то есть пришельцы могут захватывать какие-то города, ну не города, а там прилетать и творить беспредел. Либо могут разбиваться вот так вот, либо где-то садиться. И фишка в том, что нам надо лететь туда и все исследовать. Что-то очень темно. Надеюсь, вам не очень темно. Так, правой кнопкой нет, а как крутиться? А, среднюю кнопку зажал и могу крутиться. Короче, вот у нас наш экипаж. Игра пошаговая. И нам надо выйти. А где тут выход? Просто мне темно так что-то. Надо будет где-то, наверное, яркость увеличить. А ну-ка, гамма яркость. Наверное, вот так вот. Освещение. Блин, очень сильно поменялось. Что-то яркость, не, я имею в виду, очень сильно поменялась игра. Все гораздо круче как-то стало, красивее. <кх -кх -кх. Короче, что-то, что-то освещение в реальном времени. А... Блин, не знаю, но, но как-то получается, что-то все равно не очень светло. Так, ладно, пойдем. Я сейчас дойду до каких-то пришельцев. Так, вот был обнаружен пришелец. Вот он, пришелец неизвестной расы. Соответственно, мы можем в него стрелять, но дело в том, что очков действий у нас уже нету. Вот так вот. То есть, берем вот этого игрока. И смотрим, где у нас количество очков действий. Ага, вот, вот, вот эта э, шкала показывает, сколько очков действий. Смотрите, 30, да? Чтобы стрелять на вскидку, мне надо всего лишь 8. Чтобы сюда дойти, надо 11. И давайте попробуем просто... Ай-яй-яй, блин, я случайно нажал. Э, я случайно нажал... Э, а как стрелять? А где-то тут было как-то стрелять. Ну сколько? 8 очков же правильно? А, не хватает. 13, блин, ладно. Ладно, не хватает. Пробел нажмем, это конец хода. Сейчас будут ходить этим. Пришельцы. Короче, пришельцы разные, их много. Есть мирные жители надо еще стараться так чтобы этих мирных жителей никто не убил ну из этих пришельцев вот так где тут конец хода вот это да. вот и чем больше мы спасем мирных жителей тем больше там ну нам очков дадут больше то есть желательно базы строить по разным точкам земного шара соответственно мы строим и какие-то странные да там э Будут больше платить денег вам за то, что вы там находитесь и успешно обороняете, да, отражаете атаки. Потому что там пришельцы прилетели, а вы такие раз, и вы уже тут, ваша база рядом. И вы там спасаете мирное население, освобождаете города. Соответственно, за это вам эта страна в конце месяца выделяет какие-то деньги или в конце года. Так, не могу стрельнуть, потому что далеко. Давайте сюда подойдем. Пришельцы неизвестной расы. Вот. Понятно, он неизвестный, потому что мы еще, это наш первый контакт, и мы еще не исследовали. То есть, если мы здесь сейчас, если, к примеру, я здесь сейчас выиграю, всех убью, то когда я буду улетать, я заберу с собой труп, трупы пришельцев, и в лаборатории я смогу их исследовать. Так, ну, не знаю, насколько вам видно, но мне видно плохо. То ли это из-за того, что типа ночь, то ли надо просто где-то в настройках э, указать э, яркость нормальную. Вот, ну я сейчас попробую еще раз стрельнуть. Ну не еще раз, еще пару ходов сделать и все. Так, помповое ружье. 100% раз стрельнул, два стрельнул. И что, убил? Убил. Так, тут еще можно как-то инвентарь посмотреть, вооружение, вот, что на полу валяется, да, я, я пошел на то место, где труп лежит, и вот какой-то клинок, я его взять не могу одеть, потому что он еще не изучен, а, вот, ну и все такое, короче, прерывая миссию, а, переигрывать не буду, опции гамма яркость вроде выставил неплохо но я думаю преследую так эффекты туман короче короче попробуйте у себя это все но я думаю игра вам понравится если вам нравится серия вот ufo то это довольно неплохая. и она действительно развивается потому что действительно последний раз когда я запускал все как-то было по-другому ну, как-то так знаете по студенчески все сейчас уже красивенько сейчас уже и, и шрифты покрасивей и всякие тут настройки интерфейса вот покрасивше и все такое короче короче как вы увидели собрать это можно собрать и запустить и можно даже играть и даже еще можно смотреть исходный код что-то править и и, ну, возможно, добавлять новое оружие и все такое. Поэтому на сегодня все. Надеюсь, это вам все было интересно и полезно. А ссылку вот на вот это компайле. Короче, где-то три ссылки оставлю. UFO этот, потом как собирать и, и что-нибудь еще. Вот, это все будет в описании к видео. Ну, а теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.